Итак, мы продолжаем. This is War of mine. Третья серия. День восьмой. Привет! Посмотрите все на эти вещи. Вот каждую ночь вот так. Ночь прошла спокойно. Это радует. Так, очень голоден, устал, голоден, слегка болен, голоден, устал. Биография моя. Хотел бы я помочь Марка, он так голоден. Почему он так голоден? Я не пойму. Марка. Я поделюсь едой с тем голодавшим человеком. Пусть у нас мало продуктов, нужно оставаться людьми. Это точно, Марко, это точно. Так, тогда ложись спать. У нас Павло. Ты устал на голоден. М -м -м, сколько воды? 23 воды. Можно пойти приготовить. Давай, Павло, быстро. А, топливо. Так, топливо, топливо. Вот книжка. Сделай топливо. И будем готовить кушать. А, повезло, что здесь не так холодно. Это точно 19 градусов в доме. Это очень и очень даже... Товощи хватает. Ладно, вот, давай. Так, Марко, пожалуйста, сходи, поешь. Павло. Во! а как вовремя. Давай. Чего у тебя на обмен есть? В Давай, показывай. Так, я возьму консерву. Я возьму... Я возьму... Я возьму... А че я возьму еще? Пулерана. Может... Вода у меня... Что, 20? 20 воды у меня. 20? 20. 20. Наверное, оружие в детали, может... Может быть... Да, оружие в детали. А предлагаю я тебе в обмен, но это драгоценность. И... и, и, и так, траву сегодня скину. Ага, договорились. А, топлива пока мне не нужно, потому что это самогон. Самогон. Да нет, самогон не нужен. Ого. Могу... Нет, не могу. Сахар может. И... О, кофе может. А, ха. Так, кофе типа на кофе. отдам там тебе и кофе куплю. Вот так, кофе. И. Что еще? На 4 мы одну штуку, дерево, все, да. Так, отдаю я 4 сеть травы, 4 сахара и драгоценность. Собираю консерву, 4 кофе, компоненты, 4 оружейные детали. Ну, в принципе... Чё, чистый спирт. Угу. Нужно еще чистый спирт взять. Чистый спирт дать, Нет. а взять... Взять, взять, взять, взять. А, нечего у него брать, ладно. Или, да, нет, мне нечего брать. Ну, Все, так, Марко голоден. Пабло голоден, Бруно голоден. Давай, Пабло спать. Ой, спать, спать. Бруно, прости, Бруно, тебе придется встать и Марко даже спать. Бруно, Бруно, Бруно. Здесь, по-моему, да? Апгрейд, апгрейдик, апгрейдиц. патроны, Нет, хочу, хочу дверь лучше сразу сделать. Поэтому да, да, да. Сделать. Я не очень хорошо себя чувствую, кажется у меня жар. Ладно, сейчас будешь выпить лекарства, значит, травяные. Давай, давай, давай, давай, молодец. Теперь сходи, выпей лекарства и посмотрим, что у нас теперь доступно доступно должно быть у нас много чего так так, так так так так думаю на сегодня достаточно да на сегодня достаточно на совсем достаточно сейчас будешь снов только лечить вот вот все теперь можем укрепленную дверь сделать для этого нам надо еще дерево еще компонентов так <свя hostage> я знаю надо еще посмотреть апгрейд этого что тут надо здесь надо 8 компонентов и ну понятно да Также дерево ну да ну, Что шло сделать тут, ту ту так а куда я Пойду сегодня. Я не знаю, куда я пойду сегодня. Э -э -ха, ха Нам нужна еда. Нам нужна еда. Да, соглашусь с тобой. Завершаем день. Так, завершаем день. И сегодня мы пойдем... Так, так, Ты охраняй. Ветхая э -э трущоба. Нет, здесь еды вообще нет. Супермаркет. Много еды, но... А что тут? Поскольку территория контролирует военные, сделать покупки здесь может быть опасно. Ага, тогда нет. Может церковь? Немного еды. Нет. Огромное количество еды. Но еды... Только воровать, если... Тихий дом. О! Тихий дом. Жилой массив, который остался практически нетронутым. Это тихий район, застроенный небольшими домами с крыльящими садами. В большинстве домов до сих пор живут люди, пытающиеся вести нормальный образ жизни. Нам здесь нечего делать, если мы не готовы воровать. А, блин. Угу. Или я начну воровать, или я останусь зливее. Блин, блин, блин, Здесь немного еды. Здесь огромное количество еды, но только воровать если. Здесь немного еды. И надо будет воровать. Здесь нет еды. Здесь вообще уже ничего нет. это то так Или может супермаркет? Ладно, рискну в супермаркет сходить. Да я ничего не буду брать, хотя лом. Так, ломом я смогу отбиваться. Блин, я не знаю. Ладно, ой, так. возьму лом. Поехали, посмотрим, что в этом супермаркете. Но, я надеюсь здесь никого нет, ну или меня не тронут. Ну пока никого нет, ага, кто-то есть, ага, ага, ага. О, вообще хорошо. Так, сколько у вас тут? Блин, метронов нет. Попробую, ладно. Не бойся, не бойся, не бойся. А, бежать к выходу. Все. Блин. Блин. Чуть не убили. Ужас. Ужас. Ужасная ночь. День девятый. Давай. Хотя бы не напали, я надеюсь, на нас. Пока мы будем бдительно, они сюда не проникнут. Проникли, нет? Да, блин. Напали. Кто-то пытался ограбить нас. Это была просто пачка мародеров, поэтому мы смогли отогнать их. У нас... Да-да-да. Не, не был ранен. Грабителя не удалось унести. Мы способны защитить себя. Молодцы мы. Я, получается, взял... ...алкоголь? А, ну да, он у меня был. Консерва... ...по одному... Еды. Ладно, Марко. Я хотел бы помочь моим друзьям, но они выглядели такими голодными. Каждый день должен выбрать одно счастливое воспоминание. Каждый должен выбрать одно счастливое воспоминание. И оно должно быть не просто хорошим, оно должно быть чудесным. Когда, мы становимся на... когда становится настолько плохо, что хочется просто сесть и плакать, когда кажется, что жизнь кончилась, вы закрываете глаза и возвращаетесь в счастливый момент. Это не просто, но вы должны попробовать. Это точно. Прям вот хорошие слова говорят в этой игре. Так... Давай, Марко, спать. Павло, блин, очень голоден, очень голоден. Я должен добыть еды какой-то Надо подумать, как сделать это. Да, вам надо поесть, ребят. Давай, Бруно, сходи, приготовь покушать. Павло пойдёт спать. Пока что... Пока трудно будет заниматься готовкой. Так. Ага. Хватит, да? Да, есть. Есть. Блин, нужно топливо искать. Ну ладно. И теперь приготовь. Ну да. Хотел бы сделать больше, но ладно. за дверью, кто-то за дверью, хорошо, сейчас и Павло покушай. Да не дал он отпор во Давай, Бруно, пока ты, для вас есть новости, ну ладно, какие новости. Привет, вы здесь недавно? Да, я здесь недавно, всего лишь девятый день. Привет, соседь! Соседи. Эй, соседь. Извините, отвлекся. Вы не местные, я угадал, я хочу сообщить вам, что тут рядом не заброшенный дом. Владельцы давно бежали из города, когда это еще было возможно. Если поможете мне попасть внутрь, мы там можем найти что-нибудь ценное, что скажете. Знаешь? А, давай. Да, давай. Тогда пойдем. Давай. Пока, Бруно. Бруно у нас прям такой герой. Прям ходит, помогает всем. Давай, а ты спать. Ой. Вот. Сады троят на другую Ну давай, Марко, ты смел, <мес> смелый Марко. <смех> ну ладно, все, все. Давайте, так я завершаю день. Что у нас? Блин, не знаю, как <плес> будет <плес> теперь. <плес> В супермаркет я не пойду. Нет, нет, нет, нет, нет. Но еда нам нужна. Хотя, блин знаю, Нет, наверное, не пойду. Или... Я не знаю. Нет, я, наверное, пойду в супермаркет. Да. Но ничего не возьму с собой. Если вдруг что, буду сразу бежать. Да, как в прошлый раз. мере, так никого нет. Ага. Ну, женщина мне ничего не сделает, если не ошибаюсь. Э? же мне ничего не сделаешь Это мусор. Что делать? Возьму... Вы слышали о том сандате что он пытался сделать? Хорошо, что бедная девочка теперь в безопасности. Что? Погоди, что за девочка? Я не слышал? Нах. Всегда. Как всегда я все упускаю. Что? Тут никого? Да! Иногда помогает мне... Ага. А, -а, а Вот она что! Ладно, так, нам нужна еда. Нам нужно много еды. Очень, очень много еды. Не могу думать, что с ней было бы, если бы тому солдату не помешали. ну, Видимо, все очень жестко. Так, никого? все, никого идеально продолжим так посмотрим так табак и электронные детали электрические извиняемся детали так так, так. здесь удобрение запчасти ну да да все ладно это не еда могу могу могу Да? вообще безнаказанно как у нас полиция по, по сути посадить по сути так вот здесь еда пожалуйста ну хотя нет еда наверное, внизу да подвале посмотрим посмотрим посмотрим да еды здесь нет еды здесь нет ну вот. не бойся, я тебя не боюсь, ты меня не бойся так, еда, где может быть еда, она вот здесь посмотрим О, овощи так, овощи самокрутка мне не нужна Да, электрические детали, травы, табак. Здесь... Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. И... Вот тут еда, пожалуйста, скажи, что тут еда, давай. Блин, нет. Бинты, медикаменты, лекарственные ингредиенты. Так, ладно. Тогда я оставляю самокрутку, беру вот это и, наверное, порох убираю, беру бинты. -бин. За травами я. Ну, за травми лекарствами я еще вернусь. Так, здесь значит нужна лопата, лом. И пока что все. Все ладно. Бежали к выходу. Это пулеметный расчет был, да? Мне же не послышалось? Блин. Хорошо, что не здесь. Хорошо не в меня. А только на фоне. Это радует. Это прям радует. Так, посмотрим. Сегодня у меня очень хороший улов. Смотрите, что я принес. Ночь прошла спокойно. Бруно принес кое-какие товары из дома, о котором нам рассказывал сосед. Четыре сахара, пять табака. Не то чтобы хорошо, но ладно. Блин. Так, очень голоден. Уже очень голоден. А Не очень вкусно, но голод удаляется. Ну, что поделать? Такие времена, такие времена. О, биография. Мы должны каждого из нас обеспечить едой. Ну, да, да, знаю, простите, простите. Должен. Так, закрываем, закрываем, закрываем. Ни у кого биография не обновилась больше. Бруно устал голоден, Павло устал голоден, спокоен. Да, пока ты спать. А Бруно пока что у нас клетку, может быть, сделает, да? Клетку, хватит на клетку у ну, меня. да, все. Капкан клетка. Капкан а не клетка. Так, так, так, так, так, ага, ага, ага. Ну, у меня нет выбора, мне нужно мясо, да. Отмечаю я где-нибудь здесь. Да. Давай. Шоп. По логике, я надеюсь, больше крыс здесь. остались причем одни не значит что их много осталось только в одном экземпляре а он их может съесть ну да наверное сможет съесть где мои сигареты а у че нас сигарет нет у нас нет сигарет так базовые предметы, материалы оружие другое О. бруно прости бруно прости из чего мы можем да вот из удобрения Давай. И послушаем радио. Давно не слушали, жду дня, но не слушали, получается. Вы слушаете радио, погорень. Мы с сожалением сообщаем, что наш город... Короче, город. Ага. Что наш коллега, ебан... Погиб сегодня утром. Его застрелил снайпер, когда он шел на работу. Многим будет его не хватать. Так, начинается капец. Капец начинается. Уже снайпера подстреливают. Скоро снайперская развязка, значит, будет. Так, теплая мягкая погода. Да-да-да, какой парк. Лучше никаких парков. Это вот здесь еще было нет, здесь это... во, люди рыщут по улицам и заброшенным домам в поисках пищи, дров и ценных предметов если в ближайшее время в город не поступит снабжение, ситуация станет крайне тяжелой так, ну давай, Бруно, чем же ты займешься? я бы хотел, бы вот, говорю, проапгрейдить чтобы мне топор сделать ну ладно, значит мне, мне нужна была лопата нужен лопата сделать одну лопату и мне нужен был лом. Ой. Так. Давай, давай, Бруно, молодец так это получается все да ломочные нормальные лопата есть а -а -а голоден устал что же мне с тобой сделать ты, что... ты у нас голоден устал спокоен а ты голоден а ну да все да нет всё, а кто ты а ты марко а марко все отдохнул Ладно, сейчас я отдохну. А, вы уже оба отдохнули. Молодцы. Голоден спокоен, голоден спокоен. Да вы что-то такие прям спокойные оба? Все. Завершаю день. Так. Ну. Бруно спит. Павло охраняет. А Марка добывает. Добывать он идет. Почему нельзя? Невозможно добраться из-за боев. Ого! Ого! Ого! Ладно, значит, только супермаркет. Ветка и трущина. Нет, мне еда нужна. Он там немного и не там... Да, блин, нельзя. Так, а, это ты? Мне, мне, мне, мне вот сюда сразу. что то я так смело зашел, правда? Ну ладно. Давай, давай! Сейчас мы по-быстрому Сейчас по-быстрому все сделаем Лом, лопата Сейчас, сейчас, сейчас все будет Давай, давай, давай, давай, что там? И бронежилет, гитара, пистолет. Офигеть просто. Офигеть про Оборудование. Офигеть просто. А как об... А ну ладно. Нет, подожди, я хочу. А, понял. Да, все, открыть. Во-во-во. О, во. во, вообще, крыло комплект. Так, вот, еда, детали. Все, вообще хорошо. Прям... <смех> Прям везет мне. Прям везет. Так, давай, давай и... Давай. Никого нет уже. Все, заходим. Оп. Давай, что тут, что тут, что тут, что тут. Ну... И... Фейл. Берем. Раз.. Раз.. Раз, два. И давай, давай, давай, давай. Ты смог. Ты это сделал. Давай, Марко. Осталось две бочки здесь. И еще вот здесь два вроде. Три. Три, по-моему. <соскоп> сахар может мне не нужен сахар мне не нужен лучше возьму компоненты а здесь а здесь а здесь а здесь тут то же самое почти может гитара мне не нужна хотя хотя не знаю вот у меня главное две сырые еды есть и все это прям радует. Ну, сюда иди ну как ты не знаешь ну вот обманщика я не могу просто не знаю как туда идти что тут есть может еще и да нет а вот электрические детали я бы взял М -м, наверное поставить игрушку Электрические детали взять что здесь говорится Говорится, творится, берется. Ладно, давай сходим сюда. Здесь надпись. Ее прочитать можно, да. И высыхшая листовка с черепом и костями. На ней написано. Внимание, не прикасайтесь к ней неразовраж... разорвавшимся. Боеприпасам. Любое брошенное оружие, боеприпасы или оборудование могут быть заминированы. Не прикасайтесь к ним. Риск тяжелого ранения или смерти. Сообщайте о всех находках к ближайшим блокпостам армии. Ну, я нашел пистолет, 4 пули, так что нет. Ничего страшного. Хотя... Стоп. Давай сразу проверим тогда. Посмотрим, что здесь есть. Здесь есть вода. Вот, не зря, не зря. Здесь... Здесь что есть? Посмотрим, посмотрим. Вот электрические детали, запчасти, самокрутка качестве Блин, может ему взять самокрутку? Да, не обойдется. Обойдется, ч он? Зачем ему Ну, понятно зачем, как бы, но пока поживет без сигарет. Будет нервничать. Ладно. Кто нервничает. Итак. Что же нам принесет новый день? Давайте посмотрим. День одиннадцатый. Угу, угу. Итак, сегодня у меня очень хороший улов. Смотрите, что я принес. И у нас нет. Эта ночь прошла спокойно. Как я много всего взял. Эм... Давай. Где? О. Биография. Мои друзья очень голодные. Найти еду для них самое важное теперь. Блин, опять очень голодные. А, много дней он не курил. О, опечален уже из-за этого. Ладно, придется ему покурить скоро. Жалко, конечно, что им придется покурить. Ну ладно, что поделать? Я, если смогу, чтобы... Две смогу. А, ну вообще, ну ладно. О, о, о, о, о, о, еда, еда, еда, молочина, крыска, ты поймалася в сети. ну хм, капкан. О, о, о, о Брунон тоже новая биография. Неужели в городе перевелись все животные? Я так есть хочу, я бы съел даже крысу или голубя вот сейчас съешь корысу <смех> поставь новую ловушечку сюда, из мяса поставь новую ловушечку без удобрения и пошли готовить кушать еда у нас стала появляться вода пока еще есть вот оружие уже даже появилось считай пистолет у меня получается. О, ой, ой, сильно, сильно отдалил. У меня получается.. Чего нету? На данный момент чего у меня нет. И подалу. Пап И на данный момент у меня не имею.. Я... А чего же я не имею? Ну Улучшение не смогу сделать, да? Не смогу. А дверь смогу? Дверь смогу новую сделать? И дверь не смогу новую сделать. У -у. Так, а это чё? Дистиллятор алкоголя. передается самогон в чисто высококачественный алкоголь, который используется для производства лекарств, бинтов и еще больше ценится при отмене. А, нет. да, самогон. не не нет Мне, наверное, грядки нужны. Блин, они такие дорогие. Нет, мне нужно улучшение. Верстачка. Ну. Да, верстака. Две запчасти, 12 дерева и 7 компонентов. Ясно. Ясно. Ну, что-то такое долгие. Обмен. Обмен. Обмен. Наконец-то. Что мне нужно? Мне нужно овощи, мне нужно мясо, обы желательно. Консерву я бы не отказался. Ну ладно, что у тебя есть? Консерв, вот мясо, мясо есть. Ну, Но консерву. мясо пока... Если сигаретку возьмем. Хотя нет, не бери эту сигаретку. Я знаю, где им взять. <соценно> так. Что мне нужно? 12 вот этого. 7 а, 7 потом, когда возьму. И сколько я сказал? 2, 3, 3, по-моему, я сказал. Да? Я же 3 вроде сказал. Так, за это я тебе отдам чистый спирт. А за это я тебе отдам игрушку. За это я тебе отдам лекарственные ингредиенты и... Аха, может? Более. Надо, наверное, шутить. Вы все равно? Так, значит ещ одну. Ого! Ты серьезно? Не. Ох, я много сейчас за это там. Ох, много. Поскорее кофе уже выросло в цене. Отлично, мы договорились, тогда игрушку мочу нет. Договорились, и... Теперь 7. Раз, два, три, четыре. Семь. За два табака? серьезно? Давай только четыре. Может, воду взять? вода не нужна мне давай пока кофе возьму еще пока кофе не в цене потом буду обменивать так договорились подожди здесь сейчас, сейчас. я посмотрю что мне еще нужно а то я вдруг что-то забыл ну буруно ну потерпи покуришь еще покуришь да ну давай ну так да да, я смогу. Так. И чтобы сделать топор, сейчас я посмотрю, что мне нужно. И я тебя отпущу. Отпущу. Я отпущу. Отпущу. Не-не-не. Ложись спать. давай давай давай давай Бруно. Бруно. Ты долгий, Бруно. Ч ⁇ Да? Чтобы топор мне нужно 5 дерева мне нужно 5 дерева мне нужно чтобы сделать топор который рубит дерево мне нужно 5 дерева ну ладно в принципе да ну да да так да, сейчас а, у тебя нет дерева у тебя нет дерева ладно все до свидания да, давай давай пока послушаем радио может. Хотя ничего изменилось, ничего не изменилось. Так, у меня есть три сырой еды. Так, Марко. Марко, Марко. У меня... А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. ну ничего уже нет, ничего. ночь, пожалуй, будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.